Тулки переходные, тип 1334 предназначены для использования с расточными головками. Наружный диаметр втулок 25 мм, а внутренний 12 и 18 мм. Они применяются в случае наличия или необходимости использования резцов с хвостовиками меньшего диаметра. Зачастую это обусловлено потребностью расточить отверстия маленького диаметра, которая большой резец не войдет.